чувство страха. Эти люди способны на все. Хочу жить. То они? Тут началось такое,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 Это ваших рук дело. Я их всех уложил, даже пикнуть не успели. я вас. Вам знакомо чувство страха? Вы их не знаете Вы их не знаете Вы их не знаете